2015 год. Казанский федеральный университет становится первой в России координационной площадкой международного сотрудничества «Кокрейн», которая занимается развитием доказательной медицины и собирает данные всех имеющихся исследований в мире в области медицины. «Кокрейновское сотрудничество» – основным продуктом его деятельности. В наше время слово «продукт» приемлемая, является как Рейновский систематический обзор, который является изначально суммой, синтезом и анализом совокупности рандомизированных контролируемых исследований с их обязательной критической оценкой и с выводами о том, Нужно ли еще в этой области проводить исследования или не нужно, что представляет колоссальную ценность, потому что мы живем с вами в век, когда очень много исследований проводится. Очень многие дублирующие исследования авторы не всегда бывают в курсе того, что сделали какие-то другие авторы, а таким образом тратится очень много человеческого, земного ресурса и тратится в никуда без Получение реальной пользы для человечества. Вот. И поэтому вот эта идея, предпринятая сотрудничеством как Рейн, воплощенная уже и уже показавшая результаты, она является абсолютно полезной. Не проводя свои исследования, заниматься только анализом ученые не могут, они проводят и свои исследования. Они планируют и клинические исследования, и экспериментальные, но они делают это все на базе, обогащенные всем тем уже большим багажом, которое создало сотрудничество как на сегодня, начиная с 2005 года, сотрудничество как Рейн стало разрабатывать еще и резюме на простом языке. То есть Плюс к самому большому обзору, который иногда может быть 100 с лишним страниц текста, а иногда еще больше один обзор, можете себе представить. Потому что он систематически, он вобрал в себя все. В том числе и то, что он туда не включил, но он представил всю информацию и объяснил, почему не включил. Поэтому эта ценность, это вот невероятная ценность. Этот обзор имеет абстракт. Абстракт небольшой, не более одной странички листа А4. Но он все-таки абстрактно написан научным языком с приведением статистических данных, для понимания которых тоже нужна не подготовка. И, допустим, бабушка может это не понять. Но на основании этого еще пишется специальный резюме на простом языке, которые доступны для всех и специально предпринимаются очень серьезные усилия, и, поверьте мне, это очень сложно, очень специфическую, трудную методологически, трудную профессионально тему изложить на простом языке. Вот это мы переводим на русский язык, и это в открытом доступе всем. И мы приглашаем, конечно, все население. Вот сейчас задача, чтобы люди об этом знали, чтобы они не в форуме где-то переписывались с тетей Машей или с подружкой Элечкой, или еще там с кем-то себя не показавшим, как его и зовут, с неизвестным, да, а вот читали достоверную, проверенную информацию, изложенную на простом языке, потому что вот это самолечение оно действительно приняло невероятные совершенно размеры во вред здоровью. Сотрудничество как Рейн, оно, оно известно, да, может быть, к сожалению, не каждому врачу. Да, к сожалению, есть языковой барьер, и поэтому сейчас сотрудничество Кокрейн в своей стратегии развития 2020, 2020 подняло на самый высокий уровень, выставило самым первым приоритетом задачу доведения информации систематических обзоров Кокрейн до населения земного шара везде, на всех языках, и, конечно, на русском языке. И поэтому мы, вот, как представители-носители русского языка, как страна России, очень важны э, для этого движения. И мы очень гордимся, нам очень приятно, что эту честь нам э, предоставили, что мы переводим на русский язык резюме как римских систематических обзоров на простом языке. На сегодня уже переведено более 500. Это результат колоссального труда нашей сплоченной команды, состоявшаяся конференция 7-8 декабря 2015 года объявила э, во всеуслышание громогласно на весь мир о создании, как Рейн-Россия, с координационным центром на базе Казанского федерального университета. Работать будем не только в рамках переводов. Но почему переводы приоритетные? Потому что пока на сегодня нужно диссеминировать как можно шире информацию о том, что это есть, чтобы люди знали, что это есть и обращались бы за этой информацией в базу данных кокрейна. На сегодня, например, в Англии или в Соединенных Штатах Америки, то есть там, где на английском языке это все существует давно, ни один клинический вопрос, это я знаю просто от практикующих врачей, не имеющих реального отношения к структуре кокрейна. Вот у них трудный больной. Что делать с больным? Они говорят, а давайте посмотрим, а что говорит кокрейнский систематический обзор. И бегом-бегом-бегом поиск делают поиском что-то приносит, и они принимают соответствующие решения. И наша задача заключается в том, чтобы к этому привести российское здравоохранение. Пока еще наше здравоохранение очень сильно нуждается в том, чтобы те доказательства, та мудрость, как Рейн, информировала бы каждое конкретное решение. Пока этого нет. Поэтому здесь мы, я должна сказать, в самом начале пути.